Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на GodMod для зомби-режима. Для этого скачиваем чит по ссылочке в описании. После этого заходим в него. И перед тем, как нажимать кнопочку Inject, вы обязательно должны быть в игре, как сейчас я. Потому что если вы не будете в игре, когда вы нажмете кнопочку Inject, у вас высосится получается отключить антивирус. И также многие мне пишут с проблемой того, то что они заходят в скриптхаб и им пишут отключить антивирус. Смотрите, я сейчас нажимаю, мне тоже это пишет. Это пишет из-за того, то, что вы не заинжекчены к игре. То есть, как только я буду заинжекчен к игре, после этого я захожу в скриптхаб и я могу буквально любой скрипт открыть. Естественно, если у вас инжект не прошел, не получился, у вас а, на всех скриптах будет писать «Отключить антивирус». Так что перед тем, как нажимать на какой-либо скрипт, вы сначала заинжектитесь к игре, а после этого только нажимаете. Так, нажимаем кнопочку «Инжект», но перед этим минутка рекламы. А перед началом хочу порекомендовать данный Discord сервер. На этом сервере вы сможете приобрести робоксы по выгодному курсу. Курс сейчас действует 1 рубль, 2 робокса. Приобрести их можно в канале «Заказать робоксы». Вот здесь написана «Форма подачи заказа». Вы, получается, составляете заявку по вот этим всем пунктам, которые здесь написаны. И также на этом дискорд-сервере вы можете скачать их чит. Это чит а, полностью новый. А, естественно, в нем будут офигенные фичи. По-любому, какие-нибудь крутые функции, в которых нету в других читах. Так что смело переходите на данный дискорд сервер приобретайте робоксы и скачивайте их чит. А, все ссылочки будут в описании. Переходим к видеоролику. Итак. Нажимаем кнопку инжект. Ага, меня зомби вырубили в этот момент. Ну ладно. Так, все. как видите, сайт появился. Также иконка Easy Exploit. Отлично, это значит то, что мы заинжектились к игре. Инжект у нас работает. Так, как видели, меня сейчас зомби смогли убить, задамажить. А, я надеюсь, меня сейчас кто-нибудь поднимет. А хотя могут и не поднять. Конечно, желательно, чтобы подняли. Вот, кто-то бежит, отлично. Вот смотрите, он меня сейчас поднимает. Как вы видели до этого, меня зомби смог спокойно убить и замажить. Также, как видите, они на меня сейчас отвлекаются. Так, теперь мы заходим в скрипт-хаб, ставим самый низ и нажимаем зомби из год-мод. Все, отлично. Мы активировали наш скрипт. Также этот скрипт будет по ссылочке в описании. Можете скачивать и использовать. Так, и теперь ищем, допустим, любого зомби. Ладно. Он пока что отвлекся на них. Давайте я вам покажу лучше. Чтобы наглядно было. Сейчас получается мы ищем с вами какого-нибудь одинокого зомби. Так, пока никого не нахожу. Сейчас получается новая волна начинается сейчас они появятся Вот, получается этот скрипт а, Не дает вам а, Чтобы вас дамажили зомби И убивали То есть год мод Ждем Нашего зомби Что-то они не хотят почему-то идти Странно, а вот Как видите, вот он зомби Я могу прям вплотную к нему в лицо встать И он меня абсолютно дамажить не будет как видите, он даже на меня не отвлекается. Вот еще один. Вот, как видите, я вплотную устал. Он меня даже не дамажит и не видит. Он даже пытается сквозь меня пройти. Как видите. А, Скрип полностью рабочий. Можете использовать. В принципе, я думаю, много кому пригодится. Просто по фану погонять, чтобы вас зомби не могли убить. Нафармить монетки. Купить, естественно, крутое оружие. А, также, повторюсь, ссылочка на данный щит и скрипт будет в описании. Ну, а на этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.